День добрый, Инна. По нашей традиции, перед тем как инструмент отправить, мы его снимаем на видео, чтобы нам о нем осталась память. В этом кофре находится две обертоновых флейты, но я бы даже сказал две, почти три, почти три обертоновых флейты. сейчас мы поймем, почему три. Вот он, они у нас две. Одна покороче, это у нас Ре, и подлиннее это Си. Подлиннее мы пока отставим. Э, поиграем на Ре. Это была «Ре» Бертонова флейта, теперь «Си». И один момент, такой от нас подарок в дань уважения вашему таланту. Это э, то, то самое, э, тот самый третий инструмент, который нам позволяет из нашего сибикара сделать сибимоль. Мы насаживаем сюда вот такую насадочку, на ней нарисован сибимоль, вот, И получаем уже сибимольный инструмент. Вот, видимо, все, что я хотел сказать. Сообщите, пожалуйста, когда инструменты доедут. И будем рады, если появятся с ними какие-то видео, аудио или фотографии. Всех благ.